Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Спасибо вам всем за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. В качестве небольшого примечания мы хотели сказать, что это видео предназначено только для образовательных целей. И мы не говорим, что вам нужно прекратить отношения, если вы знакомы с любой из этих причин. Важно сначала сесть со своим партнером и обсудить все проблемы. Мы также советуем вам поговорить с кем-нибудь, кому вы доверяете и кто может оказать вам поддержку. Поэтому давайте начнем. Влюбленность – одно из самых удивительных чувств в мире. Даже если вы и ваш партнер очень сильно любите друг друга, это не обязательно означает, что они останутся рядом. Иногда вы можете быть в отношениях с человеком, который вас любит, но он все равно может вас бросить. Это чувство покинутости может быть очень болезненным. И это происходит потому, что вы знаете, что у вас была любовь, но вы все равно позволили ей ускользнуть. Это может заставить вас усомниться во всех ваших отношениях. Например, почему они так охотно уходят от любви? Чтобы помочь вам немного разобраться, вот шесть распространенных причин, по которым люди решают уйти от тех, кого они любят. Первое – они не чувствуют уважения. Уважаете ли вы друг друга в ваших отношениях? В основе любых отношений лежит уважение. Ваш партнер может любить вас, но он никогда не позволит себе остаться в отношениях, в которых нет взаимного уважения. Достоинство человека всегда будет на первом месте, и лучше всего помнить об этом понятии. Второе. Они не чувствуют эмоциональной поддержки. Можете ли вы быть уязвимыми и открытыми друг с другом? Основная часть хороших отношений – это эмоциональная поддержка между двумя любящими друг друга людьми. Никто из вас не хочет чувствовать себя обиженным или обманутым. Неприятности случаются часто, и быть уязвимым может быть непросто. Уязвимость открывает возможность боли. И если ваш партнер не чувствует, что его эмоционально поддерживают, менее вероятно, что он позволит себе быть уязвимым с вами. Номер три. В ваших отношениях произошла потеря физической близости. Бывали ли вы в ситуации, когда вы все еще любите и заботитесь о своем партнере, но он вас больше не привлекает? Физическая близость – это гораздо больше, чем секс, и является частью клея, который удерживает отношения вместе. Исследования показали, что несексуальная физическая близость является ключом к долгосрочному счастью в отношениях. А близкое общение, контакт кожи-кожи высвобождает в мозгу те же химические вещества, которые способствуют установлению связей, как и секс. Исследования показали, что люди обладают врожденной способностью интерпретировать эмоциональные сообщения только через прикосновение. В исследовании, проведенном Гертенштейном в 2009 году, люди с завязанными глазами смогли правильно интерпретировать восемь различных эмоций, таких как гнев, страх, отвращение, любовь, благодарность, сочувствие, счастье и грусть исключительно по прикосновению незнакомца с точностью 78%. Потеря физической близости часто является первым шагом к потере эмоциональной близости. Это настолько важная часть наших отношений, что когда ее нет, у вас или вашего партнера может возникнуть соблазн поискать ее в другом месте. Номер 4. Они не чувствуют себя адекватными. Верите вы в это или нет, но человек всегда рискует уйти из отношений, когда не чувствует, что он достаточен для кого-то. В отношениях ваш партнер хочет чувствовать вашу поддержку и желает, чтобы его оценили. Со временем, если он не получает той оценки, которую заслуживает, он может почувствовать себя неполноценным и решить покинуть отношения. Номер пять. Они не чувствуют, что их слушают. Один из советов, который вы всегда получаете, заключается в том, что общение очень важно в отношениях. Однако мы можем воспринять это как то, что нам нужно много говорить в отношениях. Но это не просто общение, это еще и умение слушать. Действительно ли вы слушаете то, что говорит ваш партнер? Или вы слушаете только для того, чтобы ответить? Здоровое общение состоит как из слушания, так и из говорения. Если ваш партнер не чувствует, что его слушают должным образом и что у него нет права голоса, он может почувствовать, что не может выразить себя так, как ему хотелось бы. И номер шесть. Они больше не чувствуют эмоциональной связи. Исследования показали, что любовь и страсть, которые возникают в браке, имеют тенденцию угасать примерно через два года. Вот почему лучшие отношения – это те, в основе которых лежит настоящая дружба. Эмоциональная связь часто является тем, что поддерживает длительные отношения. И если ее больше нет, это может быть еще одной причиной, по которой люди решают расстаться с любимым человеком. Помогло ли вам это видео найти развязку? Или если вы уже расстались с любимым человеком, были ли у вас какие-либо из этих причин? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Это может быть трудно и ошеломляюще, особенно когда вы принимаете решение оставить отношения, в которые вы вложили много сил. Мы надеемся, что это видео помогло вам разобраться в ситуации. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок панели уведомлений, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. Супер, спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.